Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок Тв. В этом ролике я вам расскажу про грядущее обновление в игре Among Us. Разработчики сами написали все пункты, которые они добавят в грядущем обновлении. И неужели в следующем обновлении разработчики опять добавят новую карту? Ну а прежде чем начать, я попрошу тебя прямо сейчас подписаться на канал, потому что до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть. И если именно ты прямо сейчас подпишешься, то мы тогда добьем 30к. Ну и также обязательно досматривай ролик до конца, потому что в конце будет прям очень сильно важная информация. Ну а пока тебе пожелаю приятного просмотра. Новую карту под названием Airship мы ждали на протяжении 4 месяцев. Ну и как только эта карта вышла, мы задумались, а неужели для следующего обновления выйдет уже через 4 месяца? Ну однако, вскоре разработчики нам сообщили то, что у них в команде теперь 7 человек, и они теперь намерены работать намного быстрее, чем раньше. Но ну, и после этого заявления разработчики утихли, то есть они ничего не писали про свою работу. Ну и наверняка разработчики погрузились в работу, чтобы в следующем месяце нам уже выкатить свежее новое обновление. И разработчики причем назвали обновление, которое выйдет после карты Airship, большим. Однако после долгого перерыва разработчики нам выпустили новый план работы, в котором написаны новые пункты, а эти пункты означают то, что добавят в следующем обновлении. Ну и первое, что решили обновить разработчики, это художественный стиль. Мы работаем над обновленным стилем искусства для Among Us. Не волнуйтесь, хотя это не слишком отличается от того, что вы привыкли. Просто более чистые линии и другие улучшения, которые сделают анимирование его на бэкэнде легче. Походу в этом обновлении разработчики хотят себе просто облегчить свою работу. Ну и то, что мы знаем, это 15 лобби игроков. Соберите всех своих друзей, потому что мы собираемся расширить размер лобби. Но мы, в принципе, это знаем и на это мы не будем обращать какое-либо внимание, и поэтому давайте перейдем к следующему пункту. Следующий знакомый нам пункт это цвета, но в принципе про цвета мы знаем, но разработчики тут написали то, что 6 новых цветов. И теперь в игре в общей сложности будет 18 цветов на 15 игроков. Как по мне это достаточно достойно. Ну а теперь уже действительно интересно, это новый экран встречи. И разработчики нам показали даже этот экран, и я скажу, то, что выглядит это теперь действительно интересно. И вот этот новый экран встречи, и мы видим то, что у нас это мобильное устройство, через которое мы уже можем общаться и также голосовать, какого игрока надо выкинуть с нашего корабля. И это правда очень сильно крутая идея, так как здесь даже появляется логистика, на чем мы раньше голосовали. Да ни на чем. А теперь мы через телефон голосуем. Как по мне, это прям очень сильно круто. Конечно, это все очень сильно интересно, но, однако, я не знаю, почему разработчики назвали это обновление большим. В принципе, стандартное ежемесячное обновление. Но действительно круто, потому что мы привыкли то, что обновления в этой игре выходят очень сильно редко. Но, как по мне, эту игру уже никак не спасти. Она умрет. Все. Ну а я-то еще жив, и на моем канале так давно не выходили ролики, только потому что закончились идеи и я себе еще прикупил компьютер, который действительно мощный. Ну и пока я его настраивал и тестил, прошло достаточно большое время. Но покупка компьютера означает то, что я теперь могу записывать не только мобильные игры, но и также компьютерные. И также я когда-нибудь уже доберусь до игры Gain Restrict Min Collection. Ну а пока ролик подошел к концу, пожалуйста наставьте лайков, напишите комментариев на... и также подписывайтесь. Всем пока!